Сегодня у меня, а сколько впереди еще тревожных дней, И вот теперь мне хочется понять, подумать, посидеть немного в тишине, А на ветру колышется листва, Качается трава, На солнышке тепло, А я сижу и думаю о том. Как буду жить потом, когда исчезнет зло. И в этом мире будет лишь любовь, И будет каждый день, как праздник для души. Его о, Бог, Его для нас с тобой, Готовит и к Нему. Так сердцем мы спешим построю дом, на берегу реки И посажу цветы С деревьями вокруг Не будет там Ни боли, ни тоски Со мною будешь ты Мой милый, добрый друг И на закате Стоя над рекой Когда вечерний свет Все небо озарит Вдыхая грудью Свежесть и покой как Его будем мы благодарить.